Значит, меня зовут, я представлюсь более подробно, меня зовут Вячеслав Богданов. Я, собственно, компании компания Мастер Продаж, я продавец с 35-летним опытом в продажах. Я тренер-практик, не просто, ну, как бы, лектор, да, а тренер-практик, я консультант, еще и я и лектор. Я специалист по повышению эффективности личности. В нашей компании есть некоторые курсы по повышению эффективности личности, которые помогают улучшить некоторые ситуации даже для продавцов. А в наши... Так, наших у нас подключается. Я прошу тех, кто подключается, выключать свои микрофончики, чтобы мы пока как бы, не отвлекали остальную, остальных людей. Да, я являюсь автором статьи интервью для молдавских иностранных журналов и каналов телевидения. То есть это СТС Молдова, бизнес класс Маклер, Молдова, личные продажи из России и многие другие. Я провел обучение для более 10 тысяч сотрудников и руководителей. Я являюсь автором практического руководства «Памятника сильного продавца» или «Мотивация продаж». Я прямо сейчас хочу вам показать ее. Вот такая маленькая брошюрка, где книга не для чтения. Вот так выглядит эта брошюрка. Это книга не для чтения. Это книга для того, это тут 27 практических упражнений по продажам. И не только, кстати, по продажам. Например, я вот сейчас возьму на одну книжку. Вот. Например, я открываю эту книжку, и тут содержание. Содержание 27 проблем, которые могут быть в продажах. Ну какие, например, здесь могут быть? Клиентов нет, но когда-то они были. Специальная тренировка именно на эту тему. Очень скоро зарплата, а мне почти нечего получать. На эту тему есть тоже а, тренировка. Не хватает денег даже на обед. Я не могу продавать товар, услугу. Я не могу найти новых клиентов, мне сложно продавать на большие суммы денег. Ну и так далее. Здесь 27 проблем, которые могут быть в продажах. И само собой, вы открываете там страничку, где это написано, и там четко описана тренировка с целью тренировки и как ее выполнять именно в области продаж. Поэтому очень рекомендую. Кому будет интересно, пишите в чате. Вот, вы можете ее себе приобрести. Поэтому рекомендую, кстати, потому что эта книга не для чтения, это не, для кни... не книга для того, чтобы перед сном почитать о продажах. Это книга практическая, и там нету почти ничего, что можно просто ну, в свободное время просто почитать для развлечения. Так, у нас что-то кто-то пишет. Ага, видите, да-да-да, это я и показываю, ребята. Отлично. Дальше. Образование. Мое образование. Я обладаю академическим образованием в области технологии обучения. Что это значит? Это значит, что я а, умею видеть проблемы и трудности у людей, когда они обучаются. Еще у меня 4 уровня тренера по продажам, полученные за границей. Я обладаю специальным образованием по оценке человека. А у меня образование в области повышения эффективности личности людей, и у нас есть, я вам уже говорил, есть специальные курсы на эту тему. Дальше, немного о своих результатах. Так, кто-то у нас подключился, и я прошу вас выключать звуки, кто подключается. А, отлично, я уже вам его выключил. Немного о своих результатах. Я увеличил свои продажи в 14 раз за 6 месяцев. Я помог увеличить продажи своих студентов до 5 с половиной раз за 2 месяца. Я протестировал более 3000 человек за последние 6 лет. Я создал собственную уникальную систему обучения продавцов. Я обучил продажам более 5000 человек за последние 8 лет, и это не семинарчики. Кто, если среди вас, кстати, есть наши студенты, а вот напишите, это просто семинары или там есть куча практики? Это куча практики, то есть это я уже от себя говорил, а уже что скажу студенты, вы уже посмотрите сами. Спас, я спас от распада более... 50 компаний и несколько, несколько семей. Я еще и обладаю а, званием лучший лектор СНГ. Лекция, я провожу лекции для детей антинаркотические, вот. И на, лек, на моих лекциях уже побывало более 10 тысяч а, участников детей, правильно сказать, да? а студентов, преподавателей, полицейских и так далее. Чуть-чуть об этом, пару слов. В прошлом, в 2019-2020 году я 7 раз стал лучшим лектором по проведению лекции для детей антинаркотических, правда, о наркотиках, среди всех лекторов всех стран СНГ. Вот пару картинок из того, что вы можете видеть. Наши клиенты нашей компании, компании Мастер Продаж. Вот Какая какая-то часть наших клиентов? Среди наших клиентов есть компания Porsche Center Молдова. Среди наших клиентов есть компания международная компания Гес есть сильная компания в Молдове Экстериор, есть международная компания Керкер, сеть ресторанов Энди Спицова плачинте компания Альба. Компания UPS, компания Мол компания. Ну, вот вы видите, перед собой у нас огромное количество клиентов и много студентов, которые ну, проходят то или иное обучение. Хочу напомнить, те, кто смотрит нас в Фейсбуке, на нашей странице мастер-продаж в Фейсбуке, есть ссылка на прямую трансляцию, где есть презентация самого вебинара. Здесь вы видите мою говорящую голову, а там есть реальная презентация. И еще пару слов про себя. Я являюсь отцом, у меня трое детей, вот такие вот у меня дети. Вот. И мы двигаемся сразу дальше. Значит, план сегодняшнего мероприятия. Какие темы будут разбираться? Понятие дорого и, чем, и в чем его основное отличие? Как заметить людей, которые регулярно покупают дорогие товары? С кого и чего начать изменения, чтобы продавать дорого? На что обращают внимание клиенты, которые покупают дорогие товары? Каким должно быть помещение, куда будут приходить такие клиенты? Какими должны быть продавцы, которые могут продавать дорого? Как выглядит компания, которая сможет обслужить таких клиентов? Что нужно изменить в предложениях, которые направляются к таким клиентам? На какую рекламу обращают внимание клиенты, которые покупают дорого? Ключевые факторы при принятии решений о покупке дорогих товаров либо услуг. А также у вас будет еще и одно практическое задание на эту тему. Ну и, само собой, в конце вебинара у вас будут вопросы-ответы, и вы сможете напрямую задать мне свой вопрос и получить свой ответ. И теперь хочу узнать, актуальна ли эта тема для вас, и хочу, чтобы вы написали плюсы в чате, если для вас актуальна эта тематика, и либо в комментарии у нас в трансляции в Фейсбуке, для тех, кто смотрит нас в Фейсбуке, актуальны ли те темы, которые я сейчас озвучил для вас. Пожалуйста, ребят. Плюсы в чате. Кому актуальны эти темы, которые вы сейчас видите? Да. Раду вижу, понятно. Кто еще? Да, вижу. Моя Радика Мария, отлично вижу. Хорошо. Для кого актуальна тематика, которую вы сейчас видите на рабочем, ну, у вас на, на картинке? То есть это как раз ваша тема. Для кого это актуально, поставите, пожалуйста, плюсики в чате. Для тех, кто смотрит нас в Фейсбуке, я напоминаю, у нас есть трансляция, есть презентация, и она есть, ссылочка на нее есть чуть-чуть ниже, на нашей странице мастер-продаж, вы найдете ссылочку на эту презентацию и на комнату вебинара. Кому еще актуальна эта тема, пожалуйста, я очень люблю, когда вот, вот вы, ну, я общаюсь, то есть общение это двусторонний цикл, понимаете, вот. Поэтому я хочу, чтобы у нас было общение, а не монолог, а не говорящая голова. Если у вас, кстати, есть какие-то уже сформировались вопросы, то да, актуально продаем недвижимость в Букуреште. Отлично. Если для вас уже сформировалась какая-то идея на эту тему, то вы уже можете написать свой вопрос в чате. Я буду по мере прохождения этой темат этих тематик, я буду стараться вам отвечать. Для тех, кто подключается, только подключился, прошу вас пока отключать свои микрофончики, вы сможете задать свой вопрос в любой момент. Итак, вот тематика. Мы идем дальше. Значит, дальше, что я хотел вам сказать. Ага, презентация. Презентация нашего вебинара. Вы сможете получить презентацию этого вебинара только тех, кто закончит смотреть этот вебинар до конца. Для тех, кто остановится сейчас либо на половине, они это не увидят. Так, кто-то к нам подключается, прошу выключать ваши микрофоны, кто подключается. Так, дальше мы опубликуем в чате вебинара запись этого вебинара, видеозапись этого вебинара будет именно тут, где вы сейчас смотрите этот вебинар, будет опубликована запись, и вы сможете это пересмотреть, если досмотрите этот вебинар до конца. И последнее, что я хочу вам добавить перед началом тематики, значит, в нашей компании, в компании мастер-продаж, очень часто попадают люди, которые хотят, ну считают, что у них проблемы с продажами, что считают, что у них какие-то другие ситуации связаны с продажами в их компании. Но, к сожалению, не всегда это так. Поэтому в нашей компании есть специальная услуга по тестированию людей либо компаний. И мы определяем точно сильные и слабые стороны каждого человека либо каждой компании в целом. И... После этого готовим обучение, либо тематику обучения именно специально под каждого сотрудника отдельно, либо под каждого человека отдельно. Вот, поэтому у нас есть такая штука, если кому-то интересно, а я уверен, что многим из вас это будет интересно, пишите в чате, мы обязательно с вами свяжемся. Просто ставьте ваш номер телефона, имя и фамилию в чате, либо в комментариях к этой прямой трансляции, и мы обязательно с вами свяжемся, чтобы оговорить все остальные детали. Итак. Начали. Понято, понятие дорого и в чем его основное отличие? Дорого, относительно, относительное понятие. и Для каждого оно разное. Кому-то, например, Биллу Гейтсу, не знаю, миллион долларов это вообще не огромные деньги. А для кого-то из вас, кто смотрит этот вебинар, может быть, миллион долларов это могут быть большие деньги. Поэтому это абсолютно относительные вещи. И кто-то, вот видите, у меня тут написано, кому-то заказать обед за 5000 долларов, привезенный на его виллу, на его же острове или на в остров Бали, это обычное дело. А кому-то 5 долларов потратить на обед, это уже много, понимаете? Вот, поэтому понятие дорого для каждого свое. Далее, далее. Я вам пишу, кстати, вот мы сейчас перейдем сразу к следующему. Как заметить людей, которые регулярно покупают дорогие товары? Это люди с высокими результатами в жизни. Это не те, что получили там, не знаю, наследство или выиграли какую-то сейчас огромную лотерею. Это люди, которые в любой момент могут заработать столько денег, сколько им нужно. Это не люди, которые покупают машину за 50 тысяч долларов и живут в общежитии. Это не для тех, кто не знаю, там, решил купить себе какую-то дорогую вещь, только для, знаете, есть такая штука, понты. Это не для тех, кто решил попонтоваться. Это для тех людей, у которых реально есть деньги. И это высокостатные люди, известные люди. Может быть известные, а может просто способные иметь много денег люди. И, кстати, хочу вам сказать, что э, есть люди, которые... Ну вот такие люди есть, кстати. А, кстати, кто согласен, что такие люди есть, у которых есть много денег? Напишите плюсы в чате, э, кто согласен, что такие люди есть, у которых есть много денег. И для них не самая главная цена, по чем вы продаете свой товар. Напишите комментарии ну, в этой трансляции, которую вы смотрите сейчас в Фейсбуке, Либо те, кто смотрит нас сейчас вот тут вот в нашей комнате вебинара. Плюс в чате, кто согласен, что такие люди есть. Спасибо, спасибо за подтверждение. Круто, молодцы. Да, такие люди есть. Да, есть такие люди. Хорошо. Я пару слов все равно скажу. Где-то лет 7 назад среди наших клиентов появилась, среди первых наших клиентов, компании «Мать тебя, Подаш, появилась компания Porsche Центр Молдова». Для тех, кто не знает, то это автомобили тогда, например, самый дешевый «Порш» стоил где-то 73-75 тысяч евро, стоил самый дешевый «Порш» тогда. И я спросил руководителя этой компании, зачем открывать целый сервис «Центр» в Молдове, если но ну, если, если такие дорогие такие дорогие машины и не все люди, не каждый человек может себе позволить. И я спросил, сколько в стране, в нашей стране, в Молдове, есть Порши, ну, автомобилей Porsche. И как вы думаете, что он мне ответил, сколько их было? По вашему мнению, напишите в чате, как вы думаете, сколько 7 лет назад в Молдове, где-то 2,5 миллиона жителей, было Поршей. Порши автомобили, которые. Стоит больше, чем 70 тысяч евро. Как вы думаете? 7 лет назад, не сегодня. По вашему мнению, как вы считаете? Так, 5-6, ясно. 0 Раду написал, ясно. Еще какие идеи? Кстати, те, кто смотрит на Фейсбуке, тоже могут комментировать, чтобы я понимал, ну а ваше мнение какое, да? Чтобы было понятно отлично так 150 вот какой-то гость нам то скомментирует 150 ладно а теперь секретная информация я вам верну слайд на самом деле 7 лет назад в молдове было 575 Поршей. половина из них была куплена новенькими новенькими в porsche центр молдова это что это о чем говорит что в нашей стране, в Молдове, если среди вас есть не только Молдаване, то в Молдове уже тогда были люди, у которых есть деньги. Сейчас их, ну может быть больше, я не знаю, я не считал, честно могу вам сказать, не знаю. Вот. Но знаю, что в нашей стране есть молодые бизнесмены, которым лет под 25, и которые вместе зарабатывают, зарабатывают 50-60 тысяч евро. Вот. Это не люди, которые продают какие-то товары. В основном, это чаще всего это какие-то онлайн, какие-то услуги, либо какие-то, не знаю, консультации и так далее. Я знаю таких людей. Да, шитуатин лизинг. Вы знаете, по поводу лизинга тогда не было так, вот по поводу рекомен... комментариев. Да, есть люди, которые понтуются, я еще раз напоминаю, статья, то есть, Вебинар сейчас не о тех людях, которые покупают автомобили в лизинг, либо там ну, просто из-за того, что у них нет денег. Это вебинар для тех, кто, у которых есть деньги. Это люди, которые в любой момент могут зарабатывать там, на пош на еще что-то. Поэтому это не для тех, кто купил в лизинг и последние деньги тратит там, не знаю, на бензин, либо на оплату лизинга там, и так далее. Это не о них сейчас вебинар. Хорошо, так, кто-то тут пишет еще, в лизинг, чтобы не показывать высокие доходы. Может быть и такое, точно. Кстати, многие не хотят показывать это, демонстрируют это, но это второй вопрос. Итак, мы движемся дальше. Э, да, и вот э, кто не знает, не смотрел фильм, не читал книгу «Золотой теленок», то я вам, а Ильфа и Петрова «Золотой теленок», то там есть такая фраза, то есть там есть такой главный герой Остап Бендер, который ищет человека, у которого есть миллионы чтобы забрать у него миллион хотя бы. И это было время постсоветского пространства, где-то 1920 какой-то год, когда была разруха, бардак в стране и так далее. И он своему там знакомому говорит, слушай, а нет, ему, его знакомый ему говорит, слушай, страна в разрухе, откуда у людей деньги, особенно миллионы, ты что о чем? И он сказал гениальную фразу, этот э, Остап Бендер, этот главный герой, он сказал, если в стране вводятся денежные знаки, это значит, есть кто-то, у кого их много. Вы прямо можете взять и перечитать эту книжку сами и найдете эту фразу сами. Понимаете? Далее вы найдете признаки, вы найдете конкретные признаки, на которые обращают внимание те, кто готов платить больше. И теперь, а, кстати, чуть-чуть про себя. Почему как бы, я могу писать такие статьи или там, делать такие вебинары? Все очень просто. Среди моих клиентов есть, есть клиенты... Так, я очень прошу, если кто-то подключается, выключайте, пожалуйста, ваши микрофоны, потому что мне приходится вас отключать. Значит, среди моих клиентов в компании мастера есть, продаж есть клиенты, которые, у которых обороты компании 15-20 миллионов долларов в год. Я работаю индивидуально с некоторыми такими бизнесменами, у которых есть такие деньги. Вот. у нас есть, ты помните, я вам говорил, есть специальные курсики по коррекции личности, на которые некоторые люди попадают, в том числе и бизнесмены. Я продавал таким людям, и при том не один раз. Это люди, которые обращали на что-то ну, не так, как все остальные. Вот. Поэтому об этом сейчас пойдет тема. Итак, давайте начнем разбирать качество людей, которые готовы покупать дорого. Не понтовозов а тех, кто реально готов покупать дорого. Итак, поехали. Начнем с того, что нужно, из что нужно изменить вас, для того, чтобы вы были готовы покупать, продавать дорого. Вот. Измените свою внешность. Ваша внешность должна говорить о том, что вы успешны. Купите дорогую одежду самого высокого качества. Приобретите самую лучшую обувь и дорогие аксессуары. Часы запонки, галстук, сделать себе маникюр и постричься в дорогом салоне. Заметил, что э, приобретение продукта высшего качества напоминает, что лучше стоит больших денег. Так вот, знаете как? Есть такая пословица в русском языке, где говорят, встречают по одежке, провожают по уму. Так вот, э, на самом деле. И богатые люди также встречают по одежке, а потом провожают уже по уму. Поэтому, чтобы вам такие люди вначале начали хотя бы доверять, нужно хотя бы выглядеть на их уровне. Скажите мне, пожалуйста, у кого бы кто продавец и кто замечал, что к вам приходит клиент и говорит: "Так, я с тобой не хочу говорить, мне нужен твой директор. Я хочу, чтобы я общался на эту тему с твоим директором". У кого было такое? Напишите плюсы в чате. Если вы не директор, конечно. Да? Напишите плюсы в чате, У кого было такое. Ага. Даже в старом пальто Форд оставался Фордом. Точно. Да, кстати, по поводу Форда. По вы знаете, есть такая тема, что Форд попал э, в какую-то гостиницу и взял какой-то простой эконом-номер. Ну, этот... Э, хозяин компании Ford, которая производит автомобили. И его портье спрашивает, слушайте, вы как бы ваш сын, когда приезжает к нам, он берет самый люкс номер, самый там президент номер, тратит на это огромное количество денег, а вы, его папа, у которого реальные есть деньги, вы там снимаете эконом-вариант. И он сказал такую вещь, да, правда, кто там написал у нас в чате, ну, вы знаете, он так сказал, говорит, я Ford и я останусь Фордом. Везде и всегда. Неважно, в каком номере я буду жить. А, скорее всего, моему сыну, ну, как-то по-другому это. Да? Так, ребят. Да, взял самое дешевое такси. Да, да, да, да. Не знаю, как вас зовут, потому что у меня здесь высвечивается гест, ну, гость. Вот. Но, кстати, можете представиться, буду знать, как к вам обращаться. Да, именно так. Я так коротко сказал, но так, задел тему Форда. Раз пошла. Тематика Форда. Кто смотрит, кстати, нас в Фейсбуке, очень прошу вас, заходите к нам на нашей странице мастер-продаж в Фейсбуке. И ссылочка на прямую трансляцию, где мы показываем прям часть, прямо презентацию. Заходите, у нас здесь больше, чем двое-трое. Итак, мы движем, То есть для того, чтобы продавать дорого, нужно сначала вам, продавцам, выглядит дорого. Ну, просто обратите внимание, вот знаете, как у риэлторов, кто знает, кто продает недвижимость, они знают, что для того, чтобы продавать дорого, нужно хотя бы самому выглядеть дорого. И да, есть некоторые риэлторы, которые, ну, как бы, слишком <смех> усугубляют этим, покупают себе автомобили, как, как вы сказали, в лизинг, вот, и на последние деньги там покупают себе дорогой костюм и так далее. Может быть, может быть, им это... Для них это успешно. Я не знаю, я не замечал этого у них. Итак, мы движемся дальше. Измените идеи своего предложения. Сам смысл коммерческого предложения и других предложений должен говорить о том, что все, что вы делаете, это дорого. То есть, когда человек к вам приходит такого уровня, он ищет себе не какую-то мелочь. Он ищет в себе что-то особенное. да, И идея, даже предложение, которое вы создаете для этого клиента, должна выглядеть дорого. Мы движемся дальше. Итак, чистые. Вот на что обращать внимание теперь эти люди, у которых реально есть деньги. Чистые, не захламленные помещения. В особенности это вход, места, где проводятся презентации и обслуживаются клиенты. Я вам дам пример, который даю многим своим студентам. Пример следующий. Я живу в районе, где вот недалеко от моего дома, три супермаркета. Один за другим. Один прямо возле моего дома, второй метров 200 от дома, и третий где-то 400-500 метров от дома. Я хожу в самый дальний. Почему? Потому что в самый ближайший, когда я захожу, я захожу ну, в этот супермаркет, и на полу лежит половая тряпка, которая когда-то была белая, а сейчас серая. Охранник в спортивной форме, а девочка, которая работает на кассе, не распущенные волосы такие грязные, ну и фартук засаленный чем-то, да, вот. В более дальний, магазин, посередине супермаркет, я захожу реже, но тоже иногда захожу. Но там иногда охранник на весь зал ругается, там не помню, по-моему, с продавцами или с уборщицами. То есть все клиенты слышат, как охранник орет. На кого-то другого в другой конец зала. В третий, почему в самый дальний я хожу? Да потому что там на каждой кассе всегда есть человек. То есть продавец, кассир. Когда я захожу, охранник здоровается. Может не со всеми, но по крайней мере со мной постоянно здоровался. Когда мой ребенок купил а, бутылочку сока, и, а, ну, мы прошли через кассу, он купил, и знаете как дети, они хотят сразу открыть и сразу выпить этот сок. Ну, как любые дети, да? И он открыл и смотрит, а там грибочек, знаете, попал в воздух, видать, бутылку, и там образовался грибочек. И мы подошли к администратору магазина, и она говорит, да не вопрос. Она пошла, взяла ребенка, пошли к, э, в магазин, выбрали другой сок, вышли и сказала, спасибо, что вы к нам заходите и замечаете нам то, что нужно замечать. Хорошие отношения, понимаете? Вот это, это тоже к этому относится. Кто из вас, кстати, кстати хотел спросить. Кто из вас заходил хоть раз, ну, к примеру, в такие магазины, как Adidas, Puma, Nike? Кто заходил в такие магазины, напишите плюсы в чате. Ага, Юрий, понял. Ага. Кто заходил хоть раз, да, в, в такие дорогие, ну, как бы недорогие, но спортивные магазины, как Adidas, Puma, Nike, есть такое? Ага, вижу плюсы, да, спасибо, что комментируете. Босс, да, Хьюго Босс, может быть. Так вот, у кого из вас, когда вы зашли в этот магазин, сложилось, вот вы только зашли еще, цены не увидели, но вы только вот на входе зашли, у кого из вас появилось мнение о том, что, о, в этом магазине я куплю спортивный костюм за 500 лей? Было у вас такое мнение, что вы только зашли, и вам показалось, что здесь можно купить костюм за 500 лей? Было такое у кого-то? Ну, там, за 20 евро, например, да? Нет, точно, почему? Потому что вы только заходите понимаете, что это хороший магазин, здесь нету костюмов за 5 копеек, понимаете? Вот, хорошо, движемся дальше. Кстати, это касается любого магазина, неважно, я знаю, что среди вас есть люди, которые продают хлеб там булочки и все остальное это касается и вас потому что к вам такие люди тоже заходят если вы захотите продавать там не знаю хорошие дорогие торты там может быть или там дорогой какой-то особенный там экологический супер мега чистый хлеб там еще что-либо то в этом случае эти люди будут приходить к вам но если они один два раза зайдут и увидят грязное помещение они просто не зайдут на следующий раз ну и так далее кстати всем понятно это кто кому всем кому понятно напишите плюсы в чате что все хорошо понятно чтобы мы двигались дальше пока вы пишите плюсики в чате я хочу сказать что те кто смотрит нас в фейсбуке на нашей странице в фейсбуке мастер продаж мастер продаж есть ссылочка на прямую трансляцию где есть прямо э, презентация вебинара рекомендую пройти по ссылке так есть такое плюсы спасибо ребят мы двигаемся дальше тогда. Следующее. Документы, контракты и письма, которые направляются клиентам, должны быть грамотно написаны, красиво оформлены, очень понятны. От всех этих документов должно быть чувство эстетики. Так, кто-то нам что-то пишет. А, плюсы. Хорошо. Ребят, смотрите, что значит чувство эстетики. Я не буду вас спрашивать, что означает эстетика, потому что ну, для всех, не всех это понятно. Я вам дам прямо сразу дефиницию. Определение слова эстетики там написано так. Чувство красоты, ощущение красоты. Понимаете? То есть контракты, документы, все остальное должно быть так красиво оформлено и написано, что человек, когда берет в их руки, вот такой человек берет в их руки, он понимает, о, я этому, этой компании, этому продавцу могу доверять. Они крутые. Понимаете? Вот. Поэтому э, очень рекомендую вот здесь на эту тему обратить внимание. Кстати, забыл вам сказать, Помните, у вас была тема, а, вот, я верну слайд обратно, изменить свою внешность. Ваша внешность должна говорить о том, что вы успешны. Смотрите, есть один нюанс здесь, забыл вам сказать. Дело в том, что если вы, например, продаете, ну, не таким людям, не богатым людям, а какими-то более простым, то и выглядеть вам уже не так надо, как этот парень на фотографии, а так, как одеваются, выглядят ваши клиенты. То есть мы говорим о клиентах, которые реально готовы покупать дорого. А если это не такие люди, например, если вы продаете строительный материал, то поверьте мне, ну хотя бы униформа чистая у вас должна быть, да, чтобы вы выглядели более-менее солидно, чтобы вы выглядели компанией, понимаете? Вы просто оглянитесь, во многих компаниях, известных, сильных компаниях всегда есть какая-то униформа, и чем они отличаются от клиента. Когда ты заходишь в такой магазин или в такой офис, там видно, что кто продавец, а кто э, покупатель. Всегда есть отличия. Итак, э, кто согласен с этим, пожалуйста, плюсы в чате, пожалуйста. И те, кто смотрит нас. Фейсбуке то же самое комментирует это кто согласен с тем что документы и контракты должны быть грамотно написаны и они должны быть красивыми для людей которые покупают дорого комментарии в Фейсбуке либо плюсы в чате для тех кто здесь смотрит нас отлично спасибо ребят за что за то что вы со мной общаетесь потому что напоминаю я хочу быть не говорящей головой хорошо двигаемся дальше следующее так, пишите плюс. Отлично. Значит, следующее. Двигаемся дальше. Гарантии того, что продукт или услуга будут предоставлены в срок. Многие, многие страховые компании зарабатывают на этом, так как спрос на такие страховки высок. Почему вам это не использовать? Например, у меня есть один знакомый, который там лет 8-9, а даже, по-моему, 10 назад купил себе автомобиль BMW в автосалоне BMW. И где-то через некоторое время, как у любого автомобиля, так и у BMW, есть такие ну, на колесах вещи, Вот кто автомобилист, тот знает, на, по ходовой. Какие-то запчасти мелкие, но надо менять регулярно, какой-то период времени их менять. И вот этот мой знакомый пришел в сервис-центр этого автомобильного бренда и ну, остал машину, говорит, на, поменять то, что надо поменять. Они поменяли, возвращаются обратно, дают им ключи, спасибо, что вы с нами работаете, вот, пожалуйста, вам ключи, езжайте спокойно. И этот парень, здоровый человек, говорит, слушайте, сколько я вам должен, это же, ну, как бы, BMW, все-таки там что-то стоит. И ему сказали, вы знаете, вы ничего не должны, только из-за того, что вы наш клиент, этого достаточно, чтобы мы вам сделали это вот так, Понимаете? И вообще ему сказали, в течение пяти лет даже не думайте о том, что вы нам что-то будете платить. Раньше было так. Это не факт, что сейчас так. Кстати, я не знаю, как сейчас, потому что у меня не автомобиль BMW, у меня чуть другая машина. вот. И я не знаю, как сейчас BMW, не хочу как-то рекламировать, потому что это не реклама. Кстати, кто-то подумал. Я, кстати, спросил этого парня, говорю, слушай, друг, говорю, вот, например, если... Ты будешь менять машину, какую-то другую купишь. То какую машину ты купишь, если не BMW? Как вы думаете, что он мне ответил? По вашему мнению, ваше мнение. Плюс, ну, прокомментируйте это в чате, напишите, как, как вы думаете, чтобы он выбрал, если не BMW. А те, кто смотрит нас в Фейсбуке, пишут комментарии, что по вашему мнению он сказал в ответ на то, что, какую машину он купит, если не BMW. Так, Mercedes, Porsche. <смех> ясно раду porsche ага, может быть но ну, вообще ребят хочу вам только сказать что как бы у меня не цель реклами рекламировать какие-то автомобили просто я у меня есть такие примеры я не могу не, не задеть эту тему и объяснить как откуда это все взялось никакой рекламы здесь нету хорошо так что конечно же бмв онск понимаете вопрос звучал так как машину если Ну Ну, я не буду вас долго помнить не буду вас мучить он не сказал что если я куплю себе другой автомобиль он сказал что и бмв то не бмв то тогда я куплю любую какую-нибудь но немецкую машину понимаете то есть как-то он все равно цепляется за за то что он получил да хорошо спасибо кто комментирует на в фейсбуке кстати двигаемся дальше вот, вот это гарантия. И, кстати, многие ну, сейчас многие страховые компании на этом зарабатывают. Понимаете? А есть компании, которые просто вкладывают это в цену для тех, кто готов платить больше, да? кладывают это в цену, и они не беспокоятся об этом. Потому что для людей, у которых есть деньги, для них не самое главное деньги. Для них не хочется отвлекать внимание часто, им не хватает, может быть, чаще времени. И тогда они готовы заплатить за свое время какие-то деньги, чтобы потом не нервничать, не переживать, что там эта машина сломается, или там нужно будет то или иное делать. Понимаете? Вот об этом. Хорошо, двигаемся дальше, ребят. Ценность вашего продукта или услуги должна быть отрекламирована на очень высоком уровне. Так, чтобы внимание многих было на этом товаре или услуге. Чтобы многие об этом говорили. Цена и ценность – две разные вещи. Цена. Что такое цена? Цена – это не знаю там это то, что написано на ценнике вашего товара либо вашей услуги. Вот это цена. Это цифра какая-то. Ценность – это мнение человека. И то, насколько важность, важность того товара, либо услуги для человека индивидуально. Кстати, для каждого ценность может быть разной в том или ином товаре. И, например, для того, кто покупает дорогие товары, ну, подороже, чем обычные, да, вот, это люди, они смотрят на то, чтобы ценность, то есть для них это было очень важно. Именно то, что вкладываете вы, когда говорите о ценности. Не о цене, а о ценности, напоминаю. Это мнение человека о том, по-простому, это мнение, ценность это мнение человека о том, сколько бы мог стоить этот товар. Понимаете? И я видел такие ситуации, вот при таки, у таких клиентов, знаете, как бывает, ты ему говоришь, например, если ты хорошо сделал хорошую презентацию своего товара или услуги, он понял, что это очень круто, это как раз для него. Если вы здесь дали слишком низкую цену, то знаете, что вы услышите? Вы услышите такую штуку, вам скажут, а что так дешево? Вот у таких клиентов можешь услышать, что так дешево, понимаете как? Я вам скажу, расскажу один пример, который рассказывала мне одна руководительница. Она продавала когда-то давно окна, и к ней зашел клиент в спортивном костюме, там, в грязной одежде, и говорит, на, да, придал, дал ей размеры окон, говорит, на, посчитай. Она посчитала, там вышла, не помню, 12-13 тысяч евро. Не долларов, тогда доллары еще были. Она посчитала и дает ему предложение. Она постаралась, чтобы было подешевле. И он говорит, а... он смотрит на, на цену, говорит, что там дешево-то? Она говорит, а что произошло? Она говорит, ты знаешь, у моего брата точно такой же дом, таких же размеров окна. Ему посчитали 15 тысяч евро за эти окна. Ты мне какие за 12 тысяч делаешь? Никакие, после которых у меня будут проблемы. Она очнулась, потом тот мужик, тот клиент достал... Из кармана ключи от крутой тачки, которая стояла на улице. Он нажал на кнопочку, она увидела, какой джип стоит на улице у этого парня. Ну и поняла, что надо посчитать что-то другое. Ну и она посчитала ему на 17 тысяч евро. И он сказал, ну это уже другой разговор. Понимаете? Для кого реально то, что я сейчас говорю? Ну, пожалуйста, плюсы в чате. Кто видел такое хоть раз? Плюсы в чате, ребят. Или комментируйте, пожалуйста. Те, кто смотрит нас в фейсбуке, пожалуйста, комментируйте э, в фейсбуке под этим... Э, под этой трансляцией. Для кого реально, что есть люди, которые могут сказать, что это слишком дешево? Да, я жду, ребят. Не спешите. Все нормально. Мы везде успеем. Для кого реально, кто видел, что да, есть люди, которые готовы ну, согласиться с тем. Плюс есть. Ага, есть такие люди. Точно. Раду. Так, Слава в Молдове не встречал. Ага, понял. Приходите к нам, Слава, заходите, ходите к нам в нашу компанию. Те, кто у нас обучается, те с такими людьми встречаются прямо у нас в классе. У нас такие люди есть. Вот. Прямо у нас среди клиентов есть такие люди. Прямо могу познакомить. Да, они вам скажут сами такое. Знаете как? Да. Спасибо. Спасибо, что вы рады за нас. Приходите к нам, познакомьтесь и сделайте экземпли конкрети. У нас тут а, кто-то написал, хочет а, примеры из жизни. А, пожалуйста. А, о чем? Напишите о чем. Здесь причем вред экземпли конкретика. А Сендам сама чесвый эксплика. Да. Хорошо, мы двигаемся дальше, если кто-то, если что, мы чуть-чуть можем сдвинуться обратно, если у кого-то будет какой-то вопрос. Итак, мы двигаемся дальше. Ценность, по поводу ценности, надеюсь, все поняли, мы следующие. Так, кто-то что-то пишет нам. Один мой знакомый сказал, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Да, есть такие. Азворбит здесь при ценности. Да, ценности. Валерия, в Фейсбуке у нас есть вопрос, мы говорили про ценности. Ценности – это мнение, напоминает, это мнение человека о том, сколько бы должен стоить этот товар. Если, когда мы делаем презентацию в продажах, да, мы, мы поднимаем мнение человека о том, сколько бы должен стоить, вот по мнению него, стоить этот товар. И если мы его подняли высоко, то может быть такой вот, мы его подняли, не знаю, там до 10 тысяч, тысяч каких-то единиц. А когда назвали цену, мы назвали 8 тысяч. Понимаете? То есть ему кажется, что это должно стоить 10 тысяч а мы дали ему 8 тысяч. Представляете такое? Такое тоже бывает. Я видел такое. Я вам дал уже пример. Вот. То в этом случае его мнение о том, сколько должен стоить этот товар, не совпадает с вашей ценой. И тогда он говорит, что это дешево. Почему такой дешевый товар? Вот, Валерий, о чем я хотел вам сказать. Хорошо. Двигаемся дальше. Валерий, я ответил на ваш вопрос. Если не ответил, напишите, что еще вы хотите узнать. Мы, я вам дам еще пару примерчиков. Итак, нужно дружить с людьми или организациями, которые имеют огромный авторитет в обществе. Что это значит? Ну вот у вас есть пример, парень дружит с Шварценеггером. Да? К примеру, если среди ваших клиентов есть министры, президенты, высокого уровня руководителей или знаменитые на весь мир компании, то об этом нужно говорить. И не только говорить, хочу сказать. Это нужно, например... Делаются фотографии, и такие фотографии вывешиваются в местах, где проводятся презентации или приходят ваши клиенты, особенно те, кто готовы покупать дорогие товары. Да, в магазинах, если у вас есть какие-то магазины, то такие фотографии с такими людьми публикуются в магазине. Если, например, к вам в магазин постоянно приходит какая-то известная личность, попросите сделать одну фотографию с этим человеком, ну, продавец, например, и этот человек. Фоткайте и повесьте это где-то в вашем помещении. И это притягивает чаще людей, которые готовы покупать более дорогие вещи. Они оба знаменитые. Неймер очень известный. Вы знаете, я не знаю этого негра. Может быть, может быть они оба знаменитые. Я просто не знаю. Я Это фотографии из, из интернета, поэтому, может быть, он знаменит. Я знаю только Шварц вот. Поэтому, ну, к примеру, да, чтобы вы понимали, То есть, это говорит о том, что вы общаетесь, имеете дело с известными людьми. А люди высокостатные, известные, мощные, сильные, которые готовы расставаться с большими деньгами, а они видят: слушайте, у вас там покупают, не знаю, хлеб там, Шварцнегер, или у вас покупает хлеб там президент Молдовы, там, если он ходит за хлебом, например, сам там, или там у вас учатся дети президента и так далее. Вот это все, это должно быть известно. Но ничего, еще парочку примеров, я на эту тему чуть попозже дам вам. Вот, это авторитетные люди, Те, я, их еще называют законодателями мнения, то есть они формируют мнение других людей, вот к чему я веду. Для кого, кому понятна эта тема, напишите плюсы в чате, либо напишите какой-то комментарий в трансляции в Фейсбуке, что вы нас, вы поняли эту тему, и я могу двигаться дальше, ребят. Для кого понятно, что нужно дружить с людьми или организациями, которые имеют огромный авторитет в обществе. Прям большое спасибо всем, кто уже начал ставить плюсики. Ха -ха -ха. Да, да, ясно, хорошо, ну тогда мы двигаемся дальше, я понял, что вам понятно. Следующий момент. Борьба и уничтожение того, что вызывает у клиентов отвращение. К примеру, участие в акциях по борьбе с наркоманией, алкоголизмом или безграмотностью. Это, Кстати, это не говорит о том, что нужно взять снайперскую винтовку, подняться на самое высокое здание города Кишинева или любого вашего другого города и отстреливать, отстреливать с помощью этой снайперской винтовки всех наркоманов, алкоголиков и безграмотных людей. Нет, это говорит о том, что вы показываете, что вы с этим не согласны, и это неправильно. Знаете почему? Потому что чаще всего высокостатные люди, которые легко могут зарабатывать деньги, это те люди, которым неприятно вот и алкоголизм, и наркомания, и безграмотность. Ну, это чаще всего какие-то руководители, бизнесмены или еще такие известные люди. И представьте себе, им понравится, когда в их компании придет на работу наркоман и алкоголик. Понимаете, к чему я? То есть они тоже с этим не согласны, это неправильно. Они знают об этом, что это неправильно. Поэтому они за это, чтобы была борьба и уничтожение того, что вызывает у клиентов отвращение. Я дам еще примерчик. Как-то давно несколько компаний, в одной из которых я работал, собрали где-то полторы-две тысячи евро и купили подарки для первых мест чемпионата Молдовы, для детского чемпионата Молдовы по шахматам. Этот чемпионат Молдовы по шахматам проходил в лицее Прометей, кто знает, это дорогостоящий лицей, где учатся даже дети нашего президента Молдовы. И там проходил этот чемпионат. Мы, конечно, как компания нам позволили повесить баннера в наших компаниях в месте, где проводился, проводился этот чемпионат. И когда награждались чемпионы, уже первые, первые три места, мы купили лаптоп на компьютер, тогда еще было популярно телефон и смартфон. И мы подарили вот этим детям вот эти подарки. И что очень важно, каждый из нас встал, представился, ну и сказал, что делает наша компания. И что очень важно, на, эту, на награждение пришли все средства массовой информации. Вы же понимаете, какие там дети учатся, да? Туда пришли все средства массовой информации. И поэтому э, нас снимали на все видео, на, показались по всех, по, во всех новостях, которые можно было тогда показать, во всех газетах написали об этом и так далее. Как вы думаете, у нас поднялись продажи, в наших компаниях поднялись продажи клиентам, которые готовы покупать дорогие товары? По вашему мнению, если да, плюс в чате, если нет, минус в чате. То же самое ожидают вас комментарии в фейсбуке, кто смотрит нашу трансляцию в фейсбуке. По вашему мнению, у нас поднялись продажи для клиентов, которые готовы продавать? Да. Раду, понял. Плюс, кто еще считает, что у нас поднялись продажи? Ну, если поднялись, считают да. Ага. Да, точно. Я вам скажу, я по поводу себя скажу. Я тогда продавал еще окна, и <смех> у меня появились несколько депутатов среди клиентов после этого, и э, начальник центрального рынка города Кишнева. Вот. И тогда я в, тот... в том году я приобрел таких клиентов, фотографии которых было не стыдно повесить ни в одном. Э, во всех местах и на сайте, и э, там в, в шоу-руме, везде было. Хорошо, когда ты вешаешь, ну и люди узнавали этих людей и понимали, что ты работаешь с такими людьми. Вот. Поэтому, кстати, а знаете, сколько, сколько стоила нам эта реклама? Если, например, у нас было 5 компаний тогда, если, например, где-то по 400 евро, ну каждый мы 2000 евро мы собрали, это по 400 евро. Вот 400 евро стоила нам реклама на всю Молдову во всех средствах массовой информации. Если для кого не, кто знает, кто не из Молдовы, ладно, а кто в Молдове, хочу вам сказать, что минута, только минута рекламы в час пик на хорошем телевидении, на смотрибельном таком телевидении, у нас в Молдове стоит где-то 300-400-500 евро за минуту. Минута, понимаете? А нас показали везде, в том числе и в газетах, и в журналах, и везде. Вот. Всем понятно это, все согласны, что на это обращают внимание люди, у которые готовы продавать, покупать дорого. Напишите плюсы в чате, кто согласен, или плюсы в комментариях, кто согласен в фейсбуке. Да, я ожидаю, быстренько только плюсики в чате, и мы двигаемся дальше. Кто согласен, что это так, что они согласны, что борьба и уничтожение того, что вызывает у клиентов отвращение, это как раз то самое. Плюсы в чате, кто согласен, что такие люди обращают внимание вот на такие вещи, как борьба, и уничтожение вот таких вот, вот таких вот людей. Хорошо, я вам еще, еще кое-что добавлю на эту тему. На самом деле, помните, я вам сказал, что я занимаю я лектор и провожу антинаркотические лекции для детей. Надеюсь, вы это уже запомнили. Вот. Но кто только подключился, недавно подключился, я вам хочу напомнить, я являюсь лектором и более 000, для более 10 тысяч детей, преподавателей и даже полицейских, я провел лекции «Вся правда о наркотиках». Я являюсь лучшим, 7 раз был лучшим лектором все, все, среди всех лекторов СНГ. И кому интересно и готов в своей компании помочь нам как лекторам проводить эти лекции в дальнейшем, то мы готовы принять эту помощь. Как, как помочь? Пишите, звоните нам, мы можем подсказать, как вы можете нам помочь, чтобы об этой лекции, об этой вещи узнали многие люди. Тем более мы готовы брать вашу рекламу в места, где проводятся лекции и распространять, говорить об этом везде, где мы проводим наши лекции, в том числе на наших страницах в соцсетях. Вот, поехали дальше. Помогайте и поддерживайте то, чем люди восхищаются. Помогайте детям, ученым, спортсменам, спортсменам или людям и организациям, которые тянут прогресс общества вверх. Это как раз про детей. Помните, я вам рассказывал вот буквально сейчас рассказывал про, про детей, которые. Ну, про чемпионат Молдовы по... среди детей по шахматам. Это как раз мы помогали детям, ученым, ну детям получается, а может быть будущим ученым и будущим спортсменам, или организациям, которые тянут прогресс общества вверх. Вот так мы им помогали. И, кстати, мы тогда помогали организации, которые... Между... Молдавской национальной организации по шахматам. То есть это тоже ну, организации, которая тянет прогресс общества вверх, но ну, особенно детей. Вот, двигаемся дальше, следующая тема, увеличение числа клиентов, то есть на что обращают внимание еще такие люди, делайте известные списки ваших довольных клиентов, и показывайте, что день за днем этот список растет, а когда-то, когда я продавал, кстати, окна, то я рассылал, я работал с государственными организациями, примарии, там, школы, садики и так далее, и я когда звонил в примарии, я, ну и не дозванивался, я отправлял им, Клиентов, с которыми мы уже работали. И каждый примар видел, что эта компания известная. Он мог просто позвонить в соседнее Сылок, где мы сделали какую-то работу, и узнать, так ли это или нет. Вот. И это тоже говорило о том, что мы расширяемся, увеличиваемся, список наших клиентов растет, ну и так далее. Хорошо, далее. Открытие нового филиала, отвлечение вашей организации, рост количества сотрудников, открытие новых филиалов и общее расширение очень сильно влияет на, на решение клиентов в том, чтобы купить у вас дорогой товар. То есть, когда вы становитесь больше, для этих клиентов это тоже важно. Вы большой, вы известный, это говорит о том, что вы завтра не закроетесь. Вы есть там, например, в каждом магазине, это тоже, кстати, круто. Вот э, среди вас знаю, что есть люди, которые ну, производят продукты питания. Вот когда вы есть в каждом магазине, а вас, вас запоминают и вас, кстати, чаще покупают. Вот. Поэтому многие дистрибьюторские компании стараются попасть в каждую сеть супермаркетов, в каждую сеть каких-то магазинчиков, чтобы быть везде. Ну, заметными, так сказать, запоминающимися. Кстати, продажа, она так и работает. Чем чаще человек тебя видит в одном во втором в третьем в пятом в десятом в двадцатом магазине или месте чем больше шансов что этот человек в следующий раз возьмет и купит ваш товар понимаете кстати многие компании особенно международные бренды они знают что так надо делать и они например там не знаю там кофе с банки кофе стоит там не знаю 5 лей они ее продают застолье. Вы даже не знаете, что ее себестоимость 5 лет. Она ее продает за... Они ее продают за столей. И половина из этого тратят на рекламу. Для того, чтобы появиться везде. Везде, везде, везде. И вот они везде. И каждый раз, когда вы в следующий раз покупаете. Кстати, об этом у меня даже есть статья. Можете посмотреть на нашем сайте masterpodash.md. Об этом есть статья про коронавирус. Там показано, как это работает. Я не буду долго здесь вам объяснять. Вот. Дальше. Сама идея всей организации должна говорить о том, что ваша компания лучшая. Почему? Допустим, да, потому, потому что с вами могут сотрудничать только лучшие. Вот. Понимаете? То есть вы говорите, что вы лучший. Как? Да потому что с вами многие лучшие и работают. Все очень просто тут. Кто, кстати, согласен, кстати, согласен с этим, напишите, пожалуйста, в плюсы в чате, что да, это так, это должно быть в любой организации, которая хочет продавать дороже свой товар либо услугу. Плюсы в чате. А те, кто смотрит нас в Фейсбуке, кто согласен с этим, напишите, пожалуйста, плюс в чате. Кто не согласен, то минус в чате. Ну, каждый по-своему. Да, ребятки, кто согласен с этим, плюс в чате. Кто не согласен, минус в чате. Хорошо, спасибо вам. Двигаемся дальше. Улучшите качество обслуживания и сервис, чтобы клиенту ощутили ваш уровень и вашу ценность что значит сервис это подход к клиенту это э, отношение к клиенту это работа с ним на высоком уровне понимаете это комфорт клиента ну например там если вы пойдете в какой-то автомобильный салон где продаются автомобили то там, где обслуж... место, где обслуживаются клиенты, я не говорю место, где вот, а, клиенты смотрят автомобиль, а есть место, где они обсуждают какие-то, ведут какие-то приговоры. Там стоят хорошие кожаные диванчики или кресла, там стоит чашка кофе, там спокойно обстановки можно обсудить те или иные детали. То есть здесь есть сервис, понимаете, о чем я говорю? Вот это значит каче... обслуживание и сервис. Кто согласен с этим, тоже ожидаю плюсы в чате. Кто согласен, что качество обслуживания сервиса важно для людей, которые готовы платить больше денег, чем это, например, там, чем такой же подобный товар, там, не знаю, там, более простой. Плюсы в чате, а те, кто смотрит нас в фейсбуке, плюсы э, в комментариях, либо можно просто минусы, если вы не согласны с этим. Так же само, самое те, кто смотрит нас в скайпе, вот тут кто участвует... Хочу от вас подтверждения. Напишите ваше мнение об этом. И мой коллега Сергей тоже плюс. Ясно. Хорошо. Вы вдвоем смотрите вебинар, да? Ну, молодцы. Круто. Это основное, что я хотел вам сказать на тему, как продавать дорого. Конечно, здесь есть еще несколько элементов, которые нужно исправлять еще и продавцу. И в компании есть некоторые вещи, которые есть смысл исправлять, чтобы продавать людям более дорогие вещи. Но основные ключевые моменты я вам сейчас описал. Это последнее, что я вам хотел сказать. Поэтому у меня сейчас, у вас со мной будет сейчас время, чтобы задать свой вопрос на эту тему, либо на тему продаж. Вот прямо сейчас вы можете уже писать эти вопросы в чате. Чат. В скайпе вы видите где. Да, я ожидаю ваши вопросы, а также те, кто смотрит нас в фейсбуке, может написать свой вопрос на тему продаж, либо как продавать дорого а, на эту тему а, в комментариях к, этому, к этой трансляции, к этому прямому эфиру и получить по прямому, прямо сейчас ответ на свой вопрос. Если я компетентен в этой области, я постараюсь вам ответить. Так же самое я ожидаю от вас, ребята, кто в скайпе участвует, я просто не вижу, чтобы вы задавали мне дополнительные вопросы, а я очень люблю дополнительные вопросы. Вот. ожидая ваши вопросы и готов на них отвечать. Пожалуйста. Да, пишите свои вопросы, я по одному буду потихонечку вам отвечать. Вы, кто смотрите нас в Facebook, так же сама в комментариях, я вижу ваши комментарии и буду вам отвечать. Как находить клиентов, которые готовы платить большие деньги? Отличный вопрос, раду. Значит, смотрите, как находить новых таких клиентов. Во-первых, проще всего, чтобы найти таких клиентов, которые готовы платить много денег, нужно уже иметь одного, двух, трех, которые имеют такие деньги, ну, которые готовы платить много. Если, если их нет, это вторая тема, да, то есть первая, например, они у вас есть. Чаще всего такие клиенты, они ищут себе подобных. Помните, и они дружат с такими же, у которых есть тоже неплохо денег. Да? И они реже общаются с теми, у которых не совсем много денег. Это я уже видел много раз. Поэтому, чтобы найти таких клиентов, нужно быть там, где вводятся такие клиенты. Где они вводятся? Во-первых, это какие-то мероприятия закрытого типа, куда приглашаются только такие клиенты. Это какие-то... Не знаю, там бизнес-форумы, это какие-то, может быть, органи организации, каких-то мероприятий и так далее, где именно для таких и проводятся такие. Ну, может быть, семинары, может быть, выставки, может быть, еще что-либо, где эти люди участвуют. Чаще всего это могут быть какие-то тренинги или обучение для руководителей. Кстати, потому что среди руководителей таких предостаточно людей. И у нас в Молдове такие люди тоже есть. А потом не забывайте, что себе подобных ищите, то есть среди ваших клиентов, если есть клиенты, которые готовы платить много, вы видели, вы знаете их, в этом случае просто спрашивайте, а где они тусуют, где эти люди гуляют, с кем гуляют, кто их друзья, может быть, узнайте, кто их друзья. И постарайтесь участвовать в тех же мероприятиях, где участвуют ваши же клиенты, которые готовы платить много денег. И вы увидите, вы там встретитесь еще с несколькими похожими клиентами. Раду, я ответил на ваш вопрос? Раду, я ответил на ваш вопрос? Или у вас, может быть, есть еще какой-то вопрос? Да, пожалуйста, пожалуйста, Раду. У кого есть еще вопросы, ребят, на эту тему? Если вопросов нет, я тогда еще минутку-две подожду, и мы потихонечку будем заканчивать сегодняшний вебинар. Потому что и по времени мы нормально уже как бы… Ага, кто-то печатает, да? Хорошо. Как продавать дорого в кризис? В кризис? Хороший вопрос. Дмитрий, по-моему, вас зовут, да? Так, и кто-то еще хочет написать мне вопрос. Раду, наверное, да? Так, как продавать дорого в кризис? В кризис продавать покупают дорого те же самые, кто покупает и вне кризиса дорого. Да, может быть, они не покупают сейчас настолько много каких-то дорогих товаров, вот. Но поверьте мне, если у них до сих пор были деньги, то даже и в кризис у них все равно есть деньги. Да, они могут вам сказать, что их не так много. Либо они сейчас немного больше экономят. Но они сейчас все равно продаются дома, квартиры, автомобили. Может быть не в таком количестве. И, может быть, вам, Дмитрий, может быть, нужно будет побольше времени потратить на поиск именно таких клиентов. Потому что их сейчас меньше, либо они меньше сейчас покупают. Вот. Ну, как бы, почему меньше? Их столько же, кстати. Их столько же, если у них реально были деньги, то они... у них и в кризис есть деньги. Вот. Если они умеют правильно управлять деньгами, да? вот. а если не умеют, то это не ваши клиенты. Ну, это не те, о которых мы сегодня говорили. Это те, кто умеет управлять деньгами, и все у них нормально с управлением денег. Вот. Поэтому в кризис это, либо вне кризиса, вы все равно их там найдете. Так, раду, если рыночная, рыночная стоимость квартиры упала на много, но я хочу продать за более высокую цену. Как замотивировать клиента, чтобы он мой объект выбрал, а не какой-нибудь подешевле? Во-первых, ваш объект должен подходить, в первую очередь, по всем критериям, которые ваш клиент, я отвечаю вам раду, который ваш клиент затребовал от вас. Если он не подходит, то неважно, какая цена у вас будет, он просто это не купит. Потому что, помните, этот клиент не обращает внимания на деньги, а обращает внимание на другие критерии, которые для него важны. Во-первых. Во-вторых, этот клиент, если мы говорим о недвижимости Раду, то в этом случае этот же клиент должен увидеть, что то, что он покупает, не заберет у него больше внимания. Потому что для таких людей... Внимание важнее, чем деньги, и иногда они готовы переплатить за свое внимание, чем, ну, чем за время, которое они потом потратят, или нервы, да? Во-первых. Во-вторых, если это недвижимость, то, во-вторых, желательно, чтобы эта недвижимость находилась там же, где тусуются, либо где живут, где обитают такие же подобные ему клиенты. То есть, например... Я дам пример простой, раду. Если у вас есть какой-то клевый коттедж, то не знаю, стоит полмиллиона евро. Вы хотите его продать, но он находится. Знаете, где? В районе центрального рынка. Вот, то. И тут трущобы, Вокруг него трущобы, а тут клевый коттедж. Меньше шансов, что вы этому клиенту продадите такой коттедж. Понимаете? Вот. А если эта квартира. Ну тогда квартира должна совпадать, помните, и рядом, и, может быть, даже в соседях у этого клиента будут похожи ему друзья, знакомые или какие-то известные личности, которые, ну, плюс-минус его уровня, а может быть, даже выше уровня, чем он, люди, ну, соседи у него такие, да? Вот. Это было бы для него хорошим приоритетом. Помните, кого мы зовем? Зовем на свадьбу, Молдование. Давайте посмотрим молдавание. Людей, которых, у которых есть деньги. да, вот. Также и здесь. Если вы хотите привлечь э, побольше денег, то вам, то, э, клиенту, которому вы хотите продать дороже, нужно показать, что тут, где он, например, будет жить, есть клиенты, которые тоже, ну есть люди, соседи, которые тоже готовы расставаться с большими суммами денег, и которые похожи на него по статусу, или даже, может быть, выше него по статусу. Ну, если мы говорим о деньгах. Раду, я ответил на ваш вопрос? Спасибо за подтверждение. У кого еще есть вопросы? Facebook, ребята, если есть вопросы, пожалуйста, я готов ответить. Раду хочет еще задать вопрос, наверное, да? Я очень рад, когда мне задают вопросы. Да, ребят, кто в Фейсбуке, вы можете задать свой вопрос в Фейсбуке, в комментариях к этой трансляции, и я буду готов вам ответить. Я не просто буду готов, я отвечу вам прямо сейчас, прямо здесь, в онлайне. Я вам больше скажу, что а, заданные вами вопросы записываются, и в дальнейшем, кто там захочет пересмотреть эту трансляцию, вы сможете это пересмотреть обязательно. А, те, кто досмотрел и сейчас вот в конце нашего вебинара еще присутствую здесь на вебинаре знаете вы сможете скачать а, видеозапись этого вебинара и пересматривать все что здесь было на этом вебинаре а, в еще раз еще много-много раз вот раду есть еще вопрос да кроме раду кто-то еще хочет задать вопрос на тему как продавать дорого да есть так, Раду, хорошо, жду вопрос. Так, да, ребят, кто... Я хочу просто обратиться к Facebook. Ребят, кто в Фейсбуке, пока сейчас это прямая трансляция, я буду с удовольствием вам отвечать на ваши вопросы. Вот, И я готов ответить на любой ваш вопрос, если вы его мне сейчас зададите. Если это будет немного позже, то есть вы смотрите эту трансляцию в записи. В этом случае вы сможете прокомментировать это видео своим вопросом, и я постараюсь вам ответить э -э, в личном формате, либо я просто отвечу в комментариях к тому комментарию, который вы напишете, тому вопрос который вы напишите Я обязательно всем отвечу. Если я, кстати, напоминаю, я отвечу только если я компетентен и могу от ответить на этот вопрос. Если не компетентен, не ожидайте, ну просто напишу, я не знаю. Так. Если цена на зерно, так, кто-то мне тут про зерно, цена на зерно выросла, а цену на хлеб поднимать нельзя, то что? В чем вопрос? Наверное, как продавать, вы имеете в виду, подороже, да? Скорее всего, я не знаю, кто это, наверное, скорее всего, надо представиться, сказать, кто вы. Но в целом, в этом случае, так делают, как бы, как быть убытки ведь. Ага, понял. Да, а, но как бы тогда вам надо стать больше, по секрету вам скажу, если мы говорим о зерне, я просто знаю, что зерно, если у тебя его немного, то продадите вы всего всегда дешевле. Знаете, вот когда много, вот среди других товаров есть такое, что если у тебя его много, то надо стараться подешевле продать, чтобы продать быстро все. Да? В случае зерна, то чем больше у тебя его есть, тем дороже ты его можешь продать. Почему? Потому что зерно очень часто экспортируется. И очень многие страны закупают у нас это зерно с целью там что-то сделать из него, макарону там, не знаю, что там можно сделать. И очень часто это И очень часто это экспортируется в Китай. Китай закупает большими контейнерами, вот эти вот машины, Ой, как называются эти пароходы, я уже забыл. <танкеры>, танкеры, о, танкеры, которые перевозят нефть и так далее. В этом случае, вот тогда вы продаете, вот те, кто закупают у вас зерно, потом перепродают вот туда за границу, сотнями тысяч тонн, вот те и зарабатывают. А в вашем случае, если по закону нельзя, я не могу вам советовать, что что можно потому что я смотрю на это и со стороны этического момента понимаете? вот поэтому не знаю вот кто задал вопрос по-другому не знаю вот то что знал сказал то что не знаю не хочу говорить я не фантазер вот я вижу что раду пишет еще какой-то вопрос я подожду жду от вас вопрос ребят у кого еще есть вопросы напоминаю мы не говорим о тех кто закупает оптом например зерно еще что-либо мы говорим о том о тех людях которые готовы покупать дорогие дорогостоящие товары понимаете дорогостоящие зерно это не дорогостоящий товар для тех кто так подумал это не так. хотя ну как бы из того что я знал я вам ответил даже по зерну да я юрий хорошо юрий спасибо что что представились вот что знал сказал что имею в виду, квартира раду Можете подсказать, а, где находятся в Кишневе лучшие места? Ну, могу. Да, я понял раду. Могу. Из того, что я видел. Просто я как бы общаюсь с такими бизнесменами, такими людьми, у которых есть деньги, такие я знаю, ориентировочно. Еще раз например, ориентировочно, где они живут. Такие люди живут. Если мы говорим о местах, где живут люди, у которых есть деньги то это такие коттедж, коттеджные поселки, где строятся такие э, небольшие дома. Например, на Рыжкановке, там сзади э, Патри Лукойл, там я не знаю, есть еще Патри Лукоил или нет, то сзади там есть хороший поселок. А в регионе есть такой, такой пригород, как Думбраво, там есть неплохие дома, и там есть люди, которые готовы э, платить, э, и у которых есть такие деньги. Есть, ну, например, если мы говорим о квартирах, но это уже, видите, это уже квартиры, это уже не дома. Если мы говорим о квартирах, то в Кишиневе есть такие вот комплексы, где там, ну, не знаю, квадратный метр жилья стоит около 1000 евро, 800 тысяч евро. Вот там они тусуются, эти люди. И такие есть люди там. Там они покупают себе квартиры своим любовницам, женам, ну, и детям. Вот, вот там они есть. Да. А вы просто пройди, а проще всего раду знаете, что сделать, чтобы я не был только. Да, есть и 1300 евро. Ну, я не сравниваю сейчас чьи-то цены, да. А, все, что нужно сделать, это просто проехаться по городу и посмотреть, где находятся такие красивые домики отдаться хорошо радик спасибо что сказала вот пожалуйста радика мария подсказала вам раду где находятся <соединяющие> тоже такие дома белый ради каыля мария белый вариант ну видите, уже пошла продажа короче вы начали тут друг другу продавать ко мне во, во, ребята еще ко мне вопросы есть Фейсбук вы здесь, вы, я вижу, что вы здесь, вы присутствуете. Если у вас есть ко мне вопросы, я готов. Вы пишите их в комментариях к, этой, к этому прямому эфиру, я вам отвечу. Прямо сейчас. Еще есть вопросы, ребята. Я просто не вижу, что вы... Ага, Раду хочет задать еще вопрос, наверное, да? Хорошо, Раду, задавайте свой вопрос. Так. Нет вопросов. Ясно, Раду. Хорошо, ребят, тогда если у, ни у кого нет вопросов, у матросов нет вопросов, я вам желаю хорошего вечера, побольше жирных клиентов, у которых есть деньги, которые не торгуются за каждые 5 копеек, побольше клиентов, которые вам приносят больше дохода и меньше расходов, чтобы вы от этого много зарабатывали, и чтобы каждый ваш клиент приносил вам чуточку радости, счастья, удовольствия и кайства, а также, знаете чего еще? Хорошего положительного отзыва вам, вашей компании, чтобы в дальнейшем следующий клиент увидел этот отзыв и хотел у вас купить более дорогой товар, услуг и так далее. А также я вас сейчас прошу, каждого из вас, я сейчас опубликую в чате этой, этой трансляции, я закончу, я опубликую от вас, попрошу небольшой отзыв на нашей страничке в Фейсбуке, я вам поставлю ссылочку, что вы написали, что вы, ну, как бы, какой, какой результат, что ценного было из того, что вы узнали в этом вебинаре. Вот. Буду очень благодарен за ваш... Любой отзыв, который вы напишете, либо в Facebook, я вам сейчас обе, обе ссылочки, хотя нет, сейчас из, из Google вам оставлю ссылочку. Спасибо вам большое за ваш отзыв. Буду очень благодарен всем, кто напишет свой отзыв. Отзыв можно писать и на русском, и на румынском языке, на любом, на котором вам удобно. Огромное вам спасибо. И буквально буквально минутку-другую я вам опубликую ссылочку.